Дорогие соотечественники, Возрожденное правительство Союза ССР приглашает на конкурсной основе на работу Возрожденный Союз ССР специалистов, управленцев высокого класса, представивших на конкурсной основе проекты восстановления и развития регионов Союза ССР, отраслей промышленности Союза ССР, а также отдельных направлений в промышленности, сельском хозяйстве и науке. Проекты принимаются от физических лиц и коллективов на русском языке.